Всем привет! Четверг, 20.00, значит, онлайн программа прием канала Коалиции Хельга Пирогова и Антон Картавин. Всем привет, добрый вечер! поговорим в этот раз о том что у нас происходит в экономике там что-то про мобилизацию. мобилизацию мобилизацию тоже немножко затронем но главная тема все-таки сейчас начали все уже осознавать а что в какой стране где мы живем и что с ней происходит но самое начало тут буквально тема дня в которой я участвовал целый месяц и многие наши волонтеры помогали и жители моего района горского где я живу и где я депутат тоже в этом участвовали начнем с этого а все плохие вещи на потом шанс хороший я всегда когда стою а утром я думаю о чем-то хорошем. можно там. поздравлять Да, начнем. с поздравлений. Да, наверное, да, да. Жить. Я встаю, стою, смотрю сделку. Вау, какой классный парень. ты Хороший парень, ты сегодня делаешь что-то хорошее. И, и поэтому хорошая и скромная сделаешь сегодня. Поэтому я каждый раз, да, начинаю с чего-то такого. Так вот, мы сегодня сдали, сдали, предали в мэрию, в приемную мэра, 2000 и одну подпись жителя Горского за парк, для того, чтобы парком все-таки занимался город. Он сейчас на городской территории, я сейчас немножко рэкап сделаю, что происходит, есть на центре городского зеленая зона, которая формально городская, неформально там занимается этим управляющей компанией, но, ну, по сути, это такое вот бесхозное хозяйство, если мы назовем именами, которые опублируют документы, всякие, переписка, и ä, уже пошла какая-то движуха. О, -о, -о чувствую, депутат, да? Я по глазам прыгал. Так вот, и уже пошла какая-то движуха, то есть 30 сентября мэрия там начала легализировать этот участок, все, что понимала, то есть у них уже сейчас вырезается кадастр участка под парк, со значением парк, и рядышком под спортплощадку, что тоже с значением спорт, и ну я не думаю, что случайность, что вот 20 лет все как бы думали, что там... Ну, как-то само все идет. А тут раз, хобана, и начали делать кадастровые участки. Я уверен, что это не так, что за нами, конечно, внимательно следят, за нашей деятельностью тоже внимательно следят. Так что если за вами не следят, посмотрите внимательно на ваших соседей. Уверен, они работают в мэрии и на вас, может быть, доносят, какими парками вы занимаетесь ну, да, скверами. скверов. Я поздравляю тебя, в первую очередь, как инициатора всего этого безобразия. Поздравляю жителей Горского, которые обретут настоящий сквер, теперь э, законный, э, и будут спокойно там гулять уже без э, беспокойства о том, что его могут снести, построить там какую-то высотку, свечку, какую-нибудь ну, как, да, как да. это в городе обычно происходит. И особенно горжусь э, тем человеком, который стал плюс один к двум тысячам, потому что ну, это очень круто. Это был мем, потому что под... мы собрали, короче, 2000. И тут волонтер, который собрал, собственно, больше всех подписей, говорит, ⁇ -мо ⁇ а я же еще подпись не оставляла. Сейчас я вам, испорчу всю статистику. И она оставила 2001 подпись сегодня утром, когда мы уже все формировали Но такую большую папку. Это очень красиво, это очень красиво, такая твист для какого-нибудь фильма. Знаете, крупным кадром как подписывает человек, что, что же там происходит. Но это очень классно, это очень весомо, и это действенно. Да? И мы вот, вторая инициатива уже, по которой мы видим, что подобное обращение действительно имеет силу для города и для городского управления. И, соответственно, не бойтесь проявлять инициативу. Я вообще, как участник Земского съезда, и это такое горизонтальное сборище муниципальных депутатов России, вот, да, очень да. Топлю, Safe за... Space и что там да. еще, правильно? Да-да-да, да, я очень сильно топлю за низовое вот такое, ну, низовое с точки зрения то, что это база, это те люди, которые занимаются работой на земле, чтобы люди объединялись и э, в своих руках почувствовали силу на то, чтобы можно было сделать что-то, изменить. Э, вот вы видите, что это сделать можно, значит объединяйтесь. И ну, в пока, пока это только часть того, что мы хотели, то есть образовать кадастровый участок и сдать его назначение парка это часть дела, то есть важно, чтобы еще город все-таки взял его на баланс, то есть сейчас, пока занимается управляющей компания. Конечно. а ситуация в экономике, все мы знаем, не очень хорошая, поэтому сейчас деньги управляющей компании есть, да, чтобы ты понимал, то есть никто не сдает на парк, все люди сдают на свой дом и свою придомовую территорию, которую управляющая компания занимается, это так работает, никак как иначе, а... сквер? Парк, от... Зеленая зона, да. Проблядь, это муниципальная территория. То есть у них даже нет а, законных прав это делать. То есть все это делается так просто а, на доброй воле а, управляющей компании. Завтра у них не может, может оказаться денег, и кто-то будет заниматься парком. То есть важно, чтобы город взял парк на баланс. Это будет несколько миллионов рублей каждый год. И это вторая часть, которую мы сейчас будем делать. То есть я буду в том числе стараться подать поправку бюджета, Думаю, что будет до поправки, что я пишу что начал письмо да, на мэра и посмотрим, что с этим будет. То есть, Возможно, эти деньги найдутся, там, не там, потому что миллиарды рублей нужны. Это не такие большие деньги, в рамках города не маленькие, но и не огромные. То есть у города, я думаю, они могут найтись пока еще. Вот, И эту часть компании и мы еще только будем делать. Но, с другой стороны, да, то есть, это уже будет что-то чуть более защищенное, это же будет официально такой-то вот по земельным документам парка, а не просто зеленая зона. Это уже хорошо, это уже правильно. И сегодня на комиссии по. Это по большой шаг вперед. Да, сегодня комиссия по культуре и спорту, уже там были голоса официальные от нашего там департамента по спорту и уже говорили, что да, вот там такая вот есть коробка на Горском спортивная, она наша, ё-моё, мы забыли, она уже с 20 -го года городская, которая мало стадион. надо, надо ей заниматься, то есть какой-то процесс пошел и это говорит, что если вы активны, если вы действительно что-то делать для города, но ну, чиновники... Поверьте, это люди, такие же люди, как э, я, как вы, как э, кто-либо другой, они замечают активность горожан, даже если там кажутся небожителями, нет, у себя там между собой они обсуждают то же самое, что и вы. И если вам эта проблема важна, если вы ее обсуждаете между собой, можно донести эту историю до чиновников. Единственное, ну, я бы не рекомендовал петицию в интернете, потому что в интернете это вот э, потом в папочках не приносит, что в интернете пишут. У них ну, там свой да, интернет, да, телеграм-каналы и прочее, которые сами себя пишут, сами себя читают. По поводу телеграм-каналов и по поводу того, что я вижу, как многие чиновники в течение последних двух лет регистрируются чиновники, сотрудники администрации, сотрудники мэрии, регистрируются, я вижу, в телеграме. Я им там пишу, потому что это самый удобный способ и самый безопасный способ для связи. Не получая никакого совершенно ответа, пишем куда-нибудь в WhatsApp, спрошу, там мне отвечают, все, мы прекрасно решаем вопросы, спрашиваем, а я вот вам в Telegram писала, не получила ответа, он говорит, а нас заставляли как-то зарегистрироваться там и все, я им не пользуюсь. Типа, нам просто нужно было зарегистрироваться, и все. А, вот понятно. такая система у многих сотрудников администрации и мэрии. Ну, как бы да, Телеграм-канал должен поэтому... иметь определенное количество подписчиков, чтобы восприниматься серьезно, поэтому, видимо, так это у них работает. Да, так что, конечно, дорогой наш защищенный Телеграм доходит пока еще не до всех... Так что приходится, приходится, к сожалению, пользоваться WhatsApp. Ом. Есть такая вот история с работой… Ну, некоторые в Telegram отвечают. Я, по крайней мере, в основном и многие там… Начальники департаментов там вообще прекрасно. начальники каких-то отделов совершенно прекрасно а, да, в Telegram работают, отвечают. А, Когда специалист... твоя комиссия будет заниматься удаленно по Telegram, у? расскажи. Такие планы есть? Ой, я очень надеюсь, что когда-нибудь, конечно, там, опять же, удобно голосование устраивать. Не очень, не очень понимаю, почему, если какие-то дистанционные заседания комиссии проходят, они приходят в WhatsApp, это есть все инструменты в телеге. Но, тем не менее, в целом добиться дистанционного, немножечко, не знаю, пожалуюсь, вывалю внутреннюю кухню. Писала письмо в... Совет депутатов о том, что я не могу присутствовать по определенным причинам, знаете, на сессиях и на комиссиях, на что мне сказали, ну, знаете, мы не можем вас подключать, потому что у вас незащищенный канал связи. Говорит мне представитель мэрии, той самой, у которой, когда заходишь на сайт, тебе браузер всегда незащищенный канал связи, незащищенный. Слушай, слушай, но у, у мэрии, и у тоже, ну, ставят, по крайней на порядок да. лучше, чем у закатного собрания. Вот где 90-е-то прогулялись, да, это стать да, закатного да, собрания. Да, да, да, мэрии да, еще там да, более-менее. Но, тем не менее, они считают, что если будут подключать меня на каких-то дистанционных... Ну, дистанционно, то это, видите, утечет куда-то, не знаю. Ну, это же не для а, удобства людей, это для а кого надо хочу. удобство делается. Ты не думай, что это да, для тебя, да, там для да, твоих да. избирателей. Не-не-не-не-не-не. Это та же самая история, что с доступом помощников. Нам нужны помощники на сессии, там кто-то, может быть, снимет что-то, кто-то что-то в документы принесет. То есть это, так или иначе всегда может что-то пригодиться. И теперь, начиная вот с какого-то времени уже год, практически, чтобы общаться с человеком, который пришел тебе помочь на сессии, ты должен выйти за пределы этого большого зала и туда вот в холл выйти-то на улицу, можно сказать: вот тогда, туда, туда обычно людям можно. А в круглый зал именно на yeah. сессиях нельзя. На комиссиях пока еще пускают, но там тоже непонятно, что будет дальше. То есть, для чего это нужно? Нужно, я не очень понял. Так утверждает мелочь на свою о, великую власть, ну, это как бы смешно, это детский сад, на мой взгляд. Я пытался, причем они придумали такую кривую систему, как допустить может, помощника на сессию, все-таки через официальную подачу бумажек. Я прошел весь этот путь несколько раз, и все раз... Я единственный, я, по-моему, единственный, кто это все пытался, кто на все подавался. Все разы мне отказали, то есть, как бы это такая совершенно бессмысленная вещь, то есть, вот такие депутаты, важные ребята, многих там свой бизнес, они занимаются тем, что играют эти игрушки в детский посуду это моя игрушка, я тебе не дам, это вот для кого надо игрушка, с тобой я не поделюсь. Но это выглядит просто смешно и, честно говоря, ну, принижает э, доверие тех людей, которые за них голосовали, к этим людям, которые занимаются такой вот ерундой, вместо того, чтобы заниматься Да, на сессиях, к сожалению, мы до сих пор не можем добиться того, чтобы наши помощники присутствовали в зале. И это, конечно, наверное, самая большая проблема для тех, кому пришлось уехать, да, для, для меня и Сергея, но и в целом помощники в зале заседаний во время сессии – это... Ну, при том, что у помощника, тоже есть прописано в уставе, право зачитать твое обращение. Но сейчас он не может попасть да, в зал, потому да. что э, лично э, все эти единородцы проголосают, что с помощником там быть не положено. На Но не положено, не положено. Ковид. Ковид помощников не бережет. Депутаты не заражены ковидом, а помощники непонятные люди. Они меняются постоянно. Кто их там знает? Видимо так. Абсолютно точно. Но, как минимум, нам, конечно, разрешили наоборот, и это хорошо. А, различные публичные мероприятия, а, теоретически а, сняты, конечно, всякие ограничения, не всякие, но какие и частично ограничения а, на мероприятия, на уличные, не только, которые проводят мэрия и область, но, тем не менее, а, мы видим, что, что происходит у нас с этими мероприятиями на да. улице. Да, и, а, тот, я не знаю, как, тот хоровод, который... И а, те хороводоводы. Недели, да, и те хороводоводы, которые пару недель назад уже были, совершенно в уникальной ситуации оказались. И, мне кажется, с одной стороны это обидно, с другой стороны не могут гордиться, потому что это действительно... Они поучаствовали в уникальном мероприятии, и сейчас суды разбирают их... Уникальная ситуация, как можно оказаться на улице, петь э, песни просто и получить за это административку или э, срок Причем не сразу, то есть в людей в большинство пустили без протоколов, потом, сбахватившись. Начали их искать, а там было 70 человек задерживали. За что задержали, тоже вопрос. То есть им никому не предъявили какие документы, за что их задержали. Многим и протоколы задержания даже не достали. Ну это конечно техническая штука, которая обычный человек даже не знает. Но вас вообще если доставили участок, вы должны объяснить, почему вас доставили участок. Иначе это совершенно неправовая штука. Да, многие говорят, что у нас уже может быть не государство, но нет. Система как-то работает, но есть внутренние правила, которое на самом деле она старается подчиняться. И если система начинает забивать на эти правила, прям вот постановочно, прям вот забив на все. Но есть способы на нее воздействовать. И я считаю, что адвокаты, конечно, вместе с задержанными должны пытаться оспаривать это задержания и требовать минимум компенсацию э, морального ущерба за эти задержания. Я думаю, этих дел может быть какой-то все-таки потом толк. Так вот, этих людей всех задержали, потом отпустили. Их, э, по-моему, пару недель никто не трогал, никого искал. Потом какого начальнику, ну, ты знаешь, как это бывает, э, стукнула в голову идея. Вот че это они вот эти хороводы-то водили? Это что-то не наше, это, наверное, что-то другие страны. Пусть хороводы водят, а в нашей стране хороводы водят запрещено. И поэтому их по очень экзотической статье начали всех искать и привлекать. Это статья 20.2.2, организация либо проведение мероприятия, не являющееся публичным, просто люди, которые mm -hmm. все вместе в одной точке вдруг оказались, вот этих людей надо насудить по этой статье. Если вы где-то с кем-то оказываетесь в одной точке, смотрите, никогда не оказываетесь в одной точке. То есть физика, э, внимательно изучайте физику, так вот просчитывать траекторию тел во вселенной, кто как движется, чтобы не оказаться ни с кем в одной точке, потому что это 20.2.2. Может быть административный арест, может быть штраф, может быть обязательная работа. Вы хотите обязательно Я вот работать? Я подумала, а, ну это не публичное место, конечно, а так было бы удобно. Вот ты едешь утром в час пик в автобусе, например, и можно просто открываешь двери и сразу в двери автозака людей. И, и, и, и, там же толпучка, там все друг другу мешают. Ну, если ты хоровод из автобуса автозак сможешь сделать, я думаю, это вполне подходит. То есть это реально статья о том, что люди собрались в количестве больше трех. Ну как это еще расшифровать, я не знаю. И пели еще на улице. По-моему, какую песню они пели, не помнишь? «Солнечный круг», по-моему. «Небо вокруг». Так что да. ну, не знаю, что не понравился кому то полицейскому начальнику этой песни. Может быть, он э, любит паспорт, может быть, из Петербурга приехал, уж не знаю. Но это вообще на самом деле кошмарно, не только то, что их там задержали и продержали в отделе, совершенно жуткие э, получили за, за такую нелепость, за такое нелепое, нелепое задержание, нелепые обвинения. Э, люди получили 10 тысяч штрафа. Да, там. Некоторые 20, 5, типа. что страны, потому что 5 тысяч штрафы это меньше минимального наказания. То есть, да, судей, 10, которые привели 10, вот этих людей. Да, а некоторые дали 5, потому что судьи, которые смотрят дела, думают, ну, это какой-то вообще бред. Как бы отказать я не могу, потому что я судья в Российской Федерации. Понимаете, у меня есть все-таки престиж, определенная мантия, вот это все. Я понимаю, о чем я говорю. Поэтому я ставлю такой вот приговор, чтобы было понятно. Такое вот, чтобы было понятно, что я, как бы ребята, ну, вам сочувствую, <laughs> всерьез. Я, да. Очень Надо понимать, что, что порядка там, 20 человек получило штрафы, а порядка трех человек собирается. Три да, да, 3 человека да, в аресты приемники. Вы По 5 суток. По-моему, двое это 5. По 5 суток. И один двое или одни сутки. Короче, один, один э, да, судей. Одни сутки сидел. То есть это тоже достаточно такие. Отсидеть а а, а, 5 а... суток просто ни за что. Не за что, это, но с конечно. другой стороны по политическим делам, я понимаю, что это дело политическое, несмотря на свою неполитическую да, формальную да, статью, точно. то есть это сейчас в считается, ну, такие лайтовые достаточно а, аресты. То есть политическим статьям сейчас дают десяточку. И меньше, если там меньше несовершеннолетних детей, еще что-то такое. Если дали пять, ну, вот опять же это как-то, как-то, видимо, совсем, видимо, это не за что тебя взяли. Ну, говоря, человеку конечно, дали, кстати, что... Обязательная работа. А человеку дали какие обязательные говорим про то, что 5 суток или 10 тысяч штрафа – это ну, какое, знаете, лайтовое. Ну, то да, есть, нас, события, дело же да, к сожалению, мы уже привыкли к тому, что какие-то гигантские неоправданные штрафы, какие-то совершенно неприличные сроки в там, 10, 20, 15 суток, и это такое в норме вещей. И это совершенно, совершенно ужасный подход. Но, к сожалению... К сожалению, вот сейчас такая ситуация складывается, что um... Ну, нет, видишь, у каждого десятилетия есть свои как бы, условия. То есть 90-е все были, бегали голые. Нулевые, там как бы по утрам ты пил нефть и все было хорошо. 10-е, там уже как-то вот было уже не очень интересно. То есть ты просставался с утра, думаешь, ну как-то все как вчера, то же самое, что вчера было. А вот сейчас пошли 20-е. То есть 20-е ты встаешь, думаешь, ага, что у меня план на ближайшие 10 суток? Так, ближайшие 10 суток я знаю, где приведу. И это считается нормой, естественным, простостоянием дела. То есть, ну, такие, такие годы такое десятилетие, такие времена. Да, я напомню, что мы здесь собрались не просто так, ставьте лайки этому стриму, а шерьте его, подписывайтесь на соцсети коалиции, на наши личные социальные сети и задавайте вопросы в чаты по, ну, в общем-то, по любым темам поболтаем с вами. У нас впереди еще куча времени. Вот, я, наверное, задам пока те вопросы, которые вижу. Давай. Кнаклс, решетка 2761 спрашивает, Богаткова до сих пор чинит? Они же еще в начале лета вроде начали. Сегодня ехал, прям удивился. Ну, как, как минимум, если вы заметили, что до сих пор чинит, да, чинит. Проблема в том, что, не подскажу, кстати, сейчас по срокам, но проблема в том, что у подрядчиков, которые выигрывают тендеры, есть конечный срок, который они должны, до которого они должны сдать. И, мягко говоря, не очень большая пеня, если у них идет просрочка. И очень часто, как мы можем заметить, по состоянию Новосибирска, подрядчики просто забивают на эти сроки. И... Ну, они, как и правило, просто, просто, просто много и, заказов, да. да, и везде они не но успевают. У нас, у, нас не очень немного, у нас очень немного подрядчиков в целом в Новосибирске, которые занимаются подобным. Мне, Я не проводила, правда, анализ, но там, в Октябрьском районе, наверное, подрядчика 2-3 максимум. И мне кажется, они же работают еще и, и в других районах. То есть на весь город, да, вы видите сами... Какое огромное количество летом все равно ремонтов, где разрывают, там снимают асфальт, перекладывают плитку и прочее, прочее, прочее. Не Москва, конечно, но в любом случае большое количество достаточно. Начинается, а делают это все одни и те же люди, одни и те же бригады. Там, условно говоря, я не знаю, 7 на весь город 6, 5. Я правда не знаю, сколько Ну, очень не 7, не 6 на 5, но ограниченное количество весьма. То есть я как член ограничено. рабочих группы по ремонту дорог дворов и тротуаров. Я катаюсь по многим объектам. И знаешь, работает. как это бывает. То есть, вот вы там приехали с такой комиссией, то есть, депутаты, приехали, чиновники, посмотрели объект. Окей, засели в машины, поехали на следующий объект. А там те же самые люди. О, здрасте. Давайте еще здесь с вами Да, мы здесь работаем, вот там поработали, теперь здесь поработаем. Окей, едем на третий объект. Открываем дверь. О, давно не виделись. Именно так. Такая ситуация везде. Да, они просто ездят. Ну и что они успеют вам сделать, нам сделать для… Как они успеют починить дороги, если они только делают, что ездят к объекту, они больше времени на… Перемещения традиционные, кажется. Тата спрашивает, интересно, сколько у нас, видимо, в Новосибирске или в Новосибирской области забрали на мобилизацию людей? но, но насколько я, нет. Насколько я, ну, по сообщениям Травникова, по крайней мере, на начало октября было порядка трех тысяч мобилизованных, но это опять же мы говорим про то же, про что говорили и на прошлых эфирах, то, что не существует никаких первой волны, второй волны, третьей волны, просто продолжают забирать... Сейчас чуть сейчас больше. федеральное правительство, федеральные органы власти, наша уже подтвердили, буквально, по-моему, сегодня или вчера, то есть было сказано, что кто-то там в Курской области сказал, что пошла вторая волна, и их тут же поправили. Нет, ребята. Нет никакой второй волны, и первой волны тоже нет. Есть просто частичная мобилизация. Так что не Да-да-да, что под этим? Поэтому, конечно, тут даже нет смысла обсуждать первую, вторую, третью, пятнадцатую, двадцатую волны. Это будет только одна 9 большая... Вал, только девятый волна, только девятый волна. Да-да-да, поэтому берегите себя и своих близких. Почему собирали именно две тысячи подписей, спрашивает у тебя Екатерина Александрова. А, слушайте, ну как бы де, де, сколько собрали, столько и собрали. На самом деле, к сожалению, то есть у нас компания наложила да, частичную мобилизацию, то есть мы думали забрать в самом деле больше. У нас была такая задача максимум, набрать 5000, чтобы вы понимали. А, а 2000 это такая ну, нормальная задача, я думаю, 2000 мы соберем. В прошлый раз на нашей компании против нас переходы на площадь Лыщинска, мы как раз собрали 2000 с небольшим, и сейчас мы рассчитываем, ну, я думаю, столько же мы справимся. Но тут частичное всеобщая частичная мобилизация. И знаешь, стало много сложнее просить людей что-то подписать. Подпишите вот здесь. А когда ты хочешь по квартирам, то они намного осторожнее люди относятся. Так, откройте, подпишите. «Ребята, ребята, я ушел во внутреннюю Монголию, <пробуйтесь> привернитесь через сто лет, пожалуйста». То есть, такое отношение я раньше видел много меньше, а поверьте, я много лет занимался публичными компаниями, знаю, о чем говорю. Но стало сложнее собирать подпись. Поэтому 2000, я считаю, хорошим результатом для все-таки того времени, в котором мы живем. Осень золотая на самом деле, то есть нам никто не мешал собирать на улице, чем мы занимались. То есть люди, которые живут на Горском, видели и меня, и наших волонтеров, и много еще кого. Я думаю, не раз и про эту историю многие говорили. То есть, все говорили так, как он встречает. Да, я про это слышал. Ох, искал вас, сейчас вам обязательно подпишу. То есть, это тема, которая воловала тех людей, которые живут на Горском. Поэтому 2000 ну, всего целых 2 тысячи. Не знаю, на Горском салит живет, конечно, больше 2000 тысячи человек. Я думаю, подписали не все, но очень многие про это слышали. И я очень мало встречал людей, которые говорили, «Нет, я не хочу парк на Горском». «Нет, черт, наверное, мне это не интересно. Такие люди были, но их было не очень много. Поэтому я считаю 2000 хорошим результатом. Это достаточно такая большая, масса людей, которые могут смотивировать человека все-таки что-то делать. То есть 2000 человек пришли к тебе под двери и говорят слушай, ну нам нужен парк, давай займемся парком, подумаем да, о, ну, парке. Прекрасно. о парке. Общем, большая... А сегодня ты подумал о парке? Это большая цифра для любой муниципальной, городской ну, такой повестки, не очень большая, не очень широкая каком-то масштабе а, тут, кстати к прошлому еще вопросу комментарии что в октябрьском отделе полицейском сказали что ну, майор что в декабре СНСО отправит порядка 600 сотрудников органов внутренних дел так что в общем я думаю что мы еще не раз услышим какие-то подобные Подобные цифры, подобные заявления. Но я сегодня да. видел новость, что в Красноярске пришла похоронка на трех сотрудников полиции. Один из них это угу. бывший уже сотрудник центра. Да. Таких новостей тоже будет прилично. Да, абсолютно. То есть уже сейчас, как, скажем, первая волна не закончилась и, и в целом только только только начали отправлять еще их всех. Да, что прошло? Но при том, что всем публично говорят, что там будет боевое, слаживание, это все, то есть вы еще там притираться будут друг к другу, там охранять какие-то тылы и так далее, нет, нет уже, нет. Уже пошли первые новости, признали, причем Минобороны. Да, три недели прошло с тех пор, как объявили, и уже приходит достаточно большое количество сообщений. Это причем подтверждено, то есть сам понимаю, что человек может погибнуть на фронте, да? А пока там, э, его э, найдут, пока э, тело там обработают, привезут, это не мгновенно. Еще при нем может быть там не mm -hmm. быть документов, да, то его должны идентифицировать, конечно. возможно для этого нужно проба ДНК или еще чего-то, не знаю. Не уверен, что я там дело про ДНК, может быть и делают. В любом случае, между появлением человека, э, вот, который жил в Красноярске признан в Краск, после его гибели уже собственно в Красноярске, но ну, это не мгновенно, иногда на это будет, даже происходит значимое mm -hmm. количество. Времени. Да. Некоторых из тех, кто погиб во Второй мировой войне, но ну, до сих пор еще не идентифицировали и лежат там где-то в лесах под Брянском. Знаете? Да. История, а, вернемся еще к новосибирскому вопросу, к новосибирским новостям. Филан Смит спрашивает, здравствуйте, экология Новосибирск подала на банкротство и объявляет конкурсы на строительство мусороперерабатывающих комплексов. Как это сочетается? ну просто это называется кому что кому ничего потому что экология Новосибирск подрядчик конечно мусорный во подала на во всех смыслах мусором хотел сказать во всех смыслах абсолютно но с другой стороны есть группа компаний Виз и у нее соответственно в, в, в ней столицы тысячи ролей, и, соответственно, все мусорные концессии, они вполне себе вписываются в, в это деловое такое вот не, еще компаний, Мусорная да? концессия 2.0, которая да, тоже с нетерпением ждем, кто двигается. же ее может ä, выиграть, ну, нам конца. Конечно, не Но, понятно, скорее всего, это будет ä, новая итерация, может быть, экологии Новосибирска или еще что-то подобное. Что-то такое РК будет. И это только часть истории а с, я... с единым оператором. А, юридического закон... лица mm -hmm. ничего в этом плане не да. меняет. В Госдуме сейчас висит закон, прошел первое чтение законопроект. О а, а едином операторе рекламы, например. Все эти истории, ну, так иначе, имеют одно начало и примерно а, небольшое количество тех людей, которые от этих законопроектов выигрывают. Да, абсолютно. Поэтому. Здесь, к сожалению, формально, конечно, есть противоречия с точки зрения нормальной человеческой логики, с точки зрения нормального здравомыслящего человека. Но с точки зрения ведения бизнеса в России, когда ты из группы компании Виз, это прям никаких проблем. Перед тобой открыты все дороги. Подскажите, почему сносят ДК Сипсельмаш на площади Маркса, что там будет? И будет ли ответственность тех мэрий, кто в 2000 х собирал деньги на строительство ДК? А ну, кстати, собирали. Мне кажется, не собирали. не знаю. Но, Но вообще. Ну, с стороны, скажу, да сносят, да. сносят... Да, я тоже не скажу. Вообще, сипсельмаш, наверное, как-то оплачивал строительство, этого жуткого Совершенно ДК, катастрофически выглядящего. Ну, это такой памятник Капрома начала нулевых. С точки зрения, конечно, яркого представителя этого архитектурного стиля, это бриллиант был в Новосибирске, но со остальных точек зрения это совершенный кошмар и ужас. Там... Планируется, выкупили эту землю, и там планируется построить комплекс из четырех, по-моему, или из пяти, ну, как то такое неприличное количество, там, гостиничный комплекс, апартаменты. Мы писали про калицы Да-да-да. Ну, на мой взгляд, судя по проекту, выглядит это все не сильно лучше, чем ДК Сепсельмаш. К сожалению... Вот, но там планируется вот такое жилое, жилая застройка. Ну, И, собственно говоря, проект... далеко не в последнюю очередь mm -hmm. именно поэтому перенесся памятник Покрышкину в центр площади. Тоже нелепое достаточно решение, на мой взгляд. Но... Площадь Марса, такая... по такая да, Человека с <связь> достаточно большими деньгами, там, насколько я знаю, в основном все-таки офис на него будет, какие-то помещения. И, ну, выглядит довольно так масштабно, назовем так, может даже монструозно, да. то есть такая конструкция вот с разворотом под углом два, два <связь> это, кстати... крыла. Для меня сильно большое удивление, потому что Сатаров — это девелопер, который, вроде бы, судя по его прошлым проектам, обладает достаточным вкусом, чтобы делать какие-то приличные Не, бедные, ну Ты вещи. понимаешь, Я, что тут, короче, Миксер, место проклято. Да, проплетит. да, да, площадь Маркса, она, к сожалению, как-то давлеет. Не, ну, То может, когда построится, это будет выглядеть поинтереснее, чем, ну, по мере, я видел как раз-таки проект, я был на комиссии, не на комиссии, на архитектурном совете, когда его представляли, но я не был сильно впечатлен. Может быть, выйдет потом что-то по приличию, по крайней мере, может быть, приличнее, чем то, что есть, чем то, что было уже, потому что это уже в состоянии. В этом и проблема, Антон Викторович. Всегда проекты выглядят лучше, чем то, что получается на самом деле. И я, если честно, не помню ни одного случая, когда реализованный проект выглядел роскошнее, чем, чем то, что было в проекте. Вот. Да? Это, ну это такая стандартная, стандартная я, история. Я слышал, это что когда нарисовали да, джаконду, короче, вот не понравилось заказчик, ну, что то что было, и попросили переделать, чтобы она улыбалась, это все и лицо было нормальное. Ну видишь, бывает и разные случаи. Иногда получается лучше. Ну когда был-то, вот сейчас. Да. С, архитект, с архитектурой все работает немножечко не так, к сожалению, к счастью, я не знаю. Ну, есть такая особенность просто. Вот. Не вижу больше. Не вижу больше. Нет, я вижу еще один. Угу. На улице Дрова расширение до четырех полос специально безразделительного ограничения сделано, чтобы потом еще реконструкция этой улицы сделать. Если честно, там, там по программе БКД проводится реконструкция этой улицы. Но вообще там должен быть разделитель. Я... Не смогу сейчас оперативно, наверное, подсказать, но подозреваю, что разделитель там должны поставить. Слушай, ну если сейчас... Потому что там на протяжении всего, там на протяжении всего, эм, всего шоссе, дач, нет, не дачная, как он это называется, Мачищенское. На протяжении всего Мачищенское шоссе, да, там стоит разделитель, я думаю, что на повороте, на Кедровой. Вероятно, он тоже должен быть. Но хотя... Не подскажу. вот Оперативно не подскажу. Надо будет уточнить. Вот. Что? Кажется, Кажется с вопросами все. Ну, а Тогда еще... Еще... пишите, пишите все, еще. Пишите еще. Все, что покорится. Пойдем тогда дальше, поговорим все-таки о том, чем, с чего мы начинали, вот этого вот это, с кликбейта, то есть про наше все, про нашу любимую экономику, как она растет, а просто иногда отрицательно, иногда еще как-то, то есть многие показатели на самом деле, увеличиваются, прям увеличиваются в разы, и это заметно, например, о показателе инфляции. Инфляция просто видно, что люди, короче, которые вкладываются в инфляцию, которые понимают ставки на показатель инфляции, ну, вот они могли заработать довольно неплохие деньги И это не единственное, что может расти. Растут также долги, растут ставки по кредитам, все это растет замечательно. Поэтому с какой стороны видишь ли, глянув, некоторые думают, что это проблема экономика, а для других наоборот, это повод рассказать о том, что просто бьют рекорды все показатели, ну не все, но частично. Часть показателей бьет рекорды, часть бьет отрицательные рекорды. И мы сейчас про это подробно поговорим именно в разрезе Новосибирска. Я, да, я? не плане... показалось? Нет, в этом плане, конечно, нам идеально, ну и в целом идеально подходит э, новояз, который э, был сконструирован э, в СМИ э, последнего времени, да, и, и вот этот все. рост, отрицательный рост, это вот самая, наверное, подходящая какая-то формулировка, но и в целом все вот такие словечки, чтобы как-то не так грустно описывать все, что происходит и в целом жизни, и в экономике особенно. Нет, ну, ты же знаешь, это как бы, опять же, то есть разве у вас стало меньше денег? Стало больше денег, и мы скоро, может быть, печку топить такими деньгами. Но пока еще, пока еще инфляция у нас двузначная. Пока еще у нас двузначная инфляция. Чтобы дальше предсказывать, это такая дело неблагодарное. Я надеюсь, что она больше двузначной не станет, но не надо доверять кому-то, кто скажет, я знаю, что будет в следующем году. Сами никто не знает. Есть сценарии, есть возможности, есть вероятности, но точно вам не скажет никто. Есть понимание, потому что сейчас. И у нас, кстати, есть видео человека, который отвечает за финансы в городе Новосибирске, лучше, чем и он, который, я считаю. Он понимает, он да, не никто сейчас... не скажет. То есть это человек, который занимается, и, кстати, достаточно неплохо на мой взгляд занимается профессионально, городским бюджетом и городским долгом муниципально, вот все, что вот относится к городским деньгам, это все вот к нему можно включить. Российской Федерации, Центральный банк, все так сказать, расходы, доходы просто уже сейчас не, бы, в личном варианте не можно данные получить. не уже данные получаем, ну, деньги получаются. что делать в то время? время. Да. А да. во-первых, во во инфляция уже двухзначная, мы тоже об этом знаем, и без, так сказать, в или там, всех остальных старших товарищей. И то, что у нас по, так сказать, Экспорт, импорт. Понятно, что у импорта вот сейчас вот, э, доходы все получают но тем, кто может куда-то потратить. Эта ситуация, на самом деле, по большому счету, очень тяжелая. И то, то, что э, так сказать, за две недели уже в Государственной Думе проект 23 -го года был представлен, я хочу сказать коротко. Дефицит. Аккуратно. Аккуратно, так сказать, сказать. Дефицит. Федерального бюджета 2,4 триллиона. Дефицит. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну, то есть, вот как ситуация перед глазами. Это публичное заявление на комиссии. Пусть даже там а, господин Силков сказал, что сейчас мне, наверное, за это будут бить, возможно, ногами. Но это только начало. То есть у нас сейчас 22 год, у нас такое.. А, Первый вход, и, как мне кажется, я тоже не надо да, ставить деньги на мои слова, да? как мне кажется, только самое начало сниженного кризиса, в котором мы окунемся так серьезно уже году в следующем. И тогда будет Это уже и понятнее и про дефицит государственного бюджета, и про долги все, в том числе муниципальный долг. То есть на данную секунду, например, государственный долг Сибирской области составляет 46,6 миллиардов рублей. Чтобы вы понимали, бюджет Новосибирска которая деле довольно серьезную экономическую такую роль играет в Новосибирской области. У нас город миллионник, население которого это больше половины населения области и экономическая активность Новосибирска превосходит активность НЦО, если их сравнивать, скажем так, отдельно без Новосибирска. Вот, госдолг Новосибирска 46,6 миллиардов, а бюджет Новосибирска 60 миллиардов. То есть госдолг нашей области практически уже равен нашему бюджету. Муниципальный долг Новосибирска он меньше, это 21 миллиард рублей, но тоже достаточно значимый. То есть на его обслуживание уходит если не ошибаюсь, около полутора миллиардов, может быть, там, кстати, господин Василков про это сказал, я не помню точно этот фрагмент, то есть у нас на обслуживание нашего муниципального долга уходит более миллиарда рублей каждый год, то есть достаточно приличные суммы, хотя, кстати, уменьшается, я смотрел как раз структуру госдолга, то есть муниципального долга, он уменьшился на 1 миллиард, начиная с этого года, то есть какой-то там прогресс есть, и не сказать, что ситуация критична, но деньги серьезные, и дальше собираемость налогов со всеми доходами бюджета и ну, вполне возможно, без паники, ткани только хуже. То ну, я вообще, конечно, совершенно не, не экономист и не очень понимаю, возможно, до конца какие-то процессы, но сам факт существования огромного госдолга у каждого из регионов России, перед, ну, сколько наша, наша область должна... Ну, Нашей, нашей же стране. Это как-то, на мой взгляд, очень странная постановка вопроса. Очень смотри, странная там не только При этом, что госдолг, но понятное дело, что там разные уровни. Есть, а есть, это, есть, есть это еще это, просто да? облигации, то есть формально ты можешь купить там любой человек, любое физлицо, любое юрлицо, да, если ты хочешь купить, пожалуйста, выходи, покупай облигации. Это obligation, собственно, переводится с английского, это обязательство, обязательство, да? mm -hmm. обязательство платить за долги. То есть я тебе говорю, что я тебе верну 100 рублей, но не сегодня. А послезавтра я верну не 100, а 105. Ты мне доверяешь? Окей, вот Антон тебе 100 рублей, а я тебе возвращаю 105. Так работают облигации. Любые облигации, ну для простоты, если я сейчас все <силит> сильно упростил, но сам принцип он такой. И пока тебе доверяют как заемщику, ничего плохого на самом деле нет. То есть можно обслужить большой госдолг, если ты платишь по каждой выплате в срок, и тебе доверяют как плательщику. То есть в целом. Такая система может работать бесконечно, пока э, твои доходы позволяют тебе вести операционную деятельность. Ну, и проблема в том, что доходы в с этим долгом начинают, конечно, уже конфликтовать, и да, то, что прощается огромное количество госдолгов, а каким-то другим странам и своим регионам нет, ну, это такая, на мой взгляд, очень неправильная постановка вопроса с точки зрения государственного какого-то экономического обустройства. Но как бы мы, мы тут говорим про город, и а, могу сказать, что э, господин Виселков в Новосибирске, это действительно один из самых знающих людей э, про экономику и про то, как... Нет, все нет, конечно. Полно, департамент финансов ⁇ да, это один из департаментов города. Конечно, совершенно здесь, директор. Директор. Вот, правда, это правда. Мне кажется, в департамент там финансов. Профессионал. И... Да, вот и... Тратят деньги, не всегда профессионалы. <laughs> это есть. Такое. И КСП, наша контрольно-счетная палата, вот два органа, которые точно, отлично работают. Да, такая ситуация у нас с городскими финансами, то есть, и, ну, вкратце там еще рассказал, о <соценно> государственных тоже. А то, что происходит еще у нас в области, то есть, Генпрокуратура преподила власть Новосибирской области, о возможном, о возможном срыве строительства школ и детских садов. Возможно, мне нравится слово то возможно. То есть, ребята, у нас еще есть шанс, но возможно, ну, подумайте быть. об этом. Может быть, у нас все-таки будет срыв. Кстати, замечу, что про поликлиники, про возможность уже никто не говорит. Поликлиники как бы, уже ну, всем самоскользуется все рукой. Ну, нет, нет. Нет поликлиник, не будет поликлиник в каком-то ближайшем будущем. Хотя они должны быть уже построены были. Еще Но... вчера. Там да, просто общем, такая все... достаточно знаковая ситуация тоже. В саду Кирова, парк сад Кирова, который находится между площадью Труда и как раз моим округом там, Котовского, Тутина, вот эти места. Там начиналось строительство в части этого парка. Довольно давно. И уже тогда были планы построить эту поликлинику вот рядом с местами, где строились многоэтажки с одного края этого парка. И многоэтажки уже построены, уже там люди живут, а поликлиника как стоит пустой часто, как стоял тогда, так и стоит до сих пор. Я не знаю, когда он будет начать начинаться застраиваться. Но он должна она уже она быть, по-моему, год как. Мне и кажется, все, к чему прикасается в Новосибирске где рядом появляется слово «концессия» превращается в прах. Ну, вот, вот как-то так в Новосибирске получается. И все попытки построить что-либо по концессии, или там, организовать что-либо они как-то проваливаются. То есть, у нас возможно Да, у нас 8 объектов незавершенного строительства под, под угрозой. 8 штук пока что. То есть не восемь, там да. а десятков еще. Ну, как бы ну и здесь мы, причем, лидируем по Сибири. Мы, да. самое большое количество у нас проблемных объектов в, в целом в Сибири. И, ну, это, конечно, это и, уже, явно не, да, то... Да, не, не то первое место, натурой. которым стоит гордиться. Да. Это ужасно. То есть, ладно, мы немножко так иронизируем над вниманием Следственного комитета, который обычно ну, смотрит явно не на вот ключевые внимание, вещи вот в области городе. и городе. Но вот это, это важная штука. То есть, действительно, большое количество важных объектов и в городе, и в области отстают от графика, мягко скажем. Мягко скажем, что-то не видно их, что-то не видать. Я шел с утра, короче, посмотрел на часы, что-то не видать. Можно ли несколько, и, наверное, сейчас несколько все лет еще нет. назвать вставали от графика? Можно. Я не раз говорю, что я как геолог, мы, короче, миллионах лет смотрим. За миллион лет что-то изменилось? Ну да, заметно, короче, метр, короче, грунта намыло. Это, да, серьезное дело. А год-два, что это такое, с точки зрения геологии вообще расплюнуть? Ну, с точки зрения геологии можно вообще сесть тогда, ничего не делать, и Можно, И так именно образовывался почный слой. Сидел-сидел, как бы, а потом, оба она полнородный слой почвы. Все не зря. Да, то есть люди, которые сидят и ничего не делают, могут mm -hmm. особо не переживать, потому что они все равно внесут... Они вклад, работают станут, на потому, благо что... страны. На, на, на благо, да, будущего. Так и есть. Будущее поколение. Да. Это только начало. Ну и, соответственно... То, да, да, да. И известно, что... Ну, самый главный, наверное, объект наш, это Ледовый дворец Сибири, который должен был уже быть вот-вот-вот-вот построенный. Но... Там и не пахнет готовым, конечно, объектом. И... Ну, то, что Огромное количество проблем да. со строительством. Да. Которым, то есть прокурора, сейчас... знал прокурора говорит уже, что ослабление контроля органов власти. Он тоже так выражается политкорректно. Мне нравится сленг прокуратуры, когда она обращается к видным единоросам. Ну, наверное, вы немножко ослабили свой контроль, как бы мы немножко еще даем вам. Там, Десятый шанс в усилий. Я а могу, там... кстати, сказать: как-нибудь по Найвоязу усиление. Наоборот, в общем, усиление чего-нибудь. Да, процент готовности движения... увеличился в отрицательном порядке. Да, да, да. Мне ну, кажется, прекрасно. Все, все, все, всем понятно, все что, все, что у нас происходит. Ну да, смотри, и... то есть ледовый дворец же он может быть не только внутри, то есть, он может быть и снаружи. Мы живем в Сибири, у нас зимой становится холодно, если кто не знает. И да, а, не про... площадь ледового покрытия может быть не обязательно внутри ледового дворца, но может быть снаружи ледового дворца. Если мы посчитаем ледовое покрытие по площади снаружи стен ледового дворца, возможно будет достаточно большой. И я уверен, что надо посмотреть, подходить к проблеме всесторонно, разумно. И вот учитывать такие факторы, даже такие маленькие факторы, как площадь ледового покрытия на ЛДС. Уверен, скоро она увеличится за счет наружных стен ЛДС. Надо подождать. Да. Ну и, и проблема не только то, что денег становится меньше у, а, там, на, на, на достройку, на, всю, на обеспечение новосибирского бюджета и прочее, прочее, денег сейчас станет еще меньше и, и у населения, потому что помимо продуктовой инфляции, которая, наверное, всем уже набила скомину, еще повышают тарифы взносы на капитальный ремонт в следующем Причем году. сразу на 24 процента совершенно, совершенно да, какие-то дикие суммы что, то есть кому не проценты это вот это у вас вот было что-то а потом на четверть стало больше вот, вот на четверть то вот на столечко вот вот четверть четверть от владолеев совет да фига на самом деле да, нет, совершенно гигантская сумма, конечно, 24 процента. Было 10 рублей Это как скидка, короче, 0,99. То есть не на 25 процентов, да, слушайте, извиняюсь, на четверть это 25 процентов. Сейчас меня могут привлечь разные люди, что я сказал на четверть, а это на 24 процента, на 1 процент меньше, чем на четверть. Извиняюсь. Был Тут, Конечно, да. Сейчас пересчитаем, сколько у нас занут в чате. Uh, и вырастет тариф на 2 рубля 46 копеек на квадратный метр. Ну, да, есть, на каждый вас... метр, то есть если у вас там квартира 50. 50 квадратов, 50, условно да. говоря, это... У меня плохо с математикой, ну, прям конкретно сейчас я в умении не смогу, конечно, посчитать. На 100 рублей это, например, больше будет платить каждый месяц. прям, да, это прям, ну, большая сумма для того, чтобы... Достаточно весомо. Ну, это только, только часть, только это. это только за капремонт, то есть вы платили, Да, вы да, да платили да, да. сейчас на а четверть больше. там еще у нас, потому что если бы СГК же уже сказал, да, что повышает тоже тарифы, да, а, да, да, и в общем, так что будет ну, причем, сейчас видишь, весело. Капремонт, это же тоже такая история, которая, на мой взгляд, ну... Не очень прозрачная, мягко говоря, и не очень эффективная. То есть там э, платишь в этот котел, а когда будет ремонтировать твой дом о через 40 лет клево. Здорово! Ты, нормально. Которые я Живем, сейчас, ребят. Но это, конечно же, пригодятся через 40 лет. У нас же просчитана инфляция, все цены понятно, что через 40 лет будет. Поэтому это такая тоже непонятная, мягко скажем, э, ситуация. Можно брать себе кредиты и ремонтировать даму, но нет, у нас бы В чате говорят о том, что я плохо знаю новояз. Знаете, по-моему, это не повод для хвостовоства хорошо знать новояз. Вполне себе, мне кажется, можно оперировать, я с удовольствием оперирую нормальным человеческим языком. Староязом. И старояз, Да. И, в общем, мне нравится. У вас куча-куча э, вопросов. Давайте мы еще обсудим одну тему э, и потом перейдем к вашим вопросам. А вот. а, ну, собственно говоря, что у нас? Мы вернемся снова к тому, что у нас было в начале, потому что в начале мы уже обсудили э, мобилизацию, да, и... Ну, и будем ждать про... дальше, потому что то, что волнует людей, естественно. Конечно, да, это конечно, совершенно бесконечная история, и она связана не только с гуманитарной катастрофой в целом, да, и потому что огромное количество людей привлекается, специалистов, уникальных специалистов в том числе. Да, никто же не смотрит на того, кем работает человек, что он Я делает. Я только не получил ответ от мэра, да сколько будет сотрудников городских служб признанных, ну, никто не знает. Да, ну, то есть... Были уже сообщения о том, что сотрудников СГК будут в достаточно большом количестве привлекать. И мы все прекрасно понимаем, я думаю, что привлечение сотрудников, которые да, ходят ремонтируют трубы, помогают делать так, чтобы в доме было тепло, И их исчезновение мы очень сильно заметим. И ну, точно... ну да, если прорыв это трубы зимой минус 40 будет ремонтировать не пару дней и там даже неделю, как иногда бывает, а там месяц. Ну подумайте, сколько это будет <зам> заметно в городе ну, Новосибирск. Очень, очень сильно, конечно, повлияет. И при этом недавно... Анна Васильевна Терешкова заявила, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики, заявила о том, что отказываются от новогодних праздников и салютов, то есть остаются детские какие-то мероприятия, а вот такие взрослые новогодние мероприятия не будут проводить, и все деньги, которые были выделены на это, будут направлены на мобилизованное. Насколько я помню, было вот именно так. И, конечно, в свете того, что собирают буквально там с каждой школы, есть куча сообщений о том, что там собирают коробки с товарами для мобилизованных, трусы, носки, какие-то банальные совершенно вещи супер бытовые И это все совершенно неправильно И в целом, катастрофично сам факт того, что государство не способно обеспечить. Но проблема в том, что и сейчас, и не государство это обеспечивает, а наш с вами бюджет, наши с вами налоги местные. Да? То есть вместо того, чтобы потратить на то, что требуется городу, собирают с каких-то городских бюджетов, с каких-то городских программ Um, ну, с людей лично, различ... да, с людей лично э, собирает вот так вот по крохам и не очень крохам. Причем мы уже говорили на... вначале про экономику, то есть эти деньги они будут выведены из реального сектора экономики, по сути для э, как это можно а, так по сути, что они, считают, На большом это, да. на бигчипикче, да, то есть эти деньги выводятся из реального сектора экономики и они для него потеряны, то есть те налоги, которые могли там заплатить городу. Их общая сумма уменьшается, когда реальный сектор уменьшается. Это такие простые вещи, да. то есть, опять же. но ну, Я думаю, это понимает лично господин Веселков, когда говорит, что дальше, наверное, будет хуже. А, ну и, соответственно, резервный фонд Новосибирской области, а, то есть это вообще такая кубышка, а, тоже потратит на мобилизованных. Ну, то есть все, все абсолютно сжигается. В да, ключи. да, то есть губернатор а, Кравликов сказал, и... что будет платить по 100 тысяч всем мобилизованным. Это разовая выплата, то есть каждый человек, которого мобилизовали, он ну, типа получит 100 тысяч. Потом непонятно, правда, каждый или не каждый. То есть может быть там человек уже уехал из Новосибирской области. То есть кто а, именно будет получать, так понимаю, это непосредственно счета мобилизованных пройдет, или их родственников, а если их родственников, то как это будет учитываться, мне тоже не очень понятно. Но если а, мы а, считаем, что по информации военного комиссара НСО Евгения Кудрявцева на 27 сентября было мобилизовано более 2000 сибирца, тогда получается, что у нас 200 миллионов рублей из бюджетного сибирского области будет потрачено таким образом. То есть еще достаточно серьезные деньги, которые можно построить, допустим, школу тоже барышку. Да, 200 миллионов, 200 миллионов, ребята. Вот, и это при том, что сейчас приходят совершенно, конечно, душераздирающие сообщения видео с этих пунктов сбора, куда сгоняют мобилизованных со всеми этими ну, просто нечеловеческими условиями, да, все эти палатки промокшие, когда их там заставляют спать на голой земле, а когда... Происходит это прямо сейчас, да, по докадем ну, вот, да, То есть мокрые палатки, как бы на и, улице... И это хорошую осень. погоду. У нас сейчас золотая осень, осень да? да. У нас бывает снег в это время, и ребята, которых сейчас мобилизовали, но скоро они попадут в зимние условия. Тут глобальное потепление нам не поможет. Пока ну, что... Ну, то есть они отсыревают, они отмокают, нет никаких условий совершенно, то есть их куда-то так в поле, в поле бросают, условно говоря, ну, вот так. Вот Но можно, можно, вот, кстати, вот посмотреть, истории. на что Минобороны тратят деньги, то есть это, тоже, это более да, показательная да. история, то есть если мы хотим а, а, людей, которые попали под мобилизацию, а, экипировать, то это... Может быть губернатор потратит деньги, то есть областные союзы да, сами купят, да. А Минобороны, федеральная структура, она тоже тратит деньги, у нее есть важные достаточно заказы. Вот видите, там даты 21 год. Это поставка бытовой техники, кофемашины машины в том числе за серьезные а деньги. Что, конечно, это, Бисер, я уверен, что это, это идет миллиона. в куда-то в роту, что да. вот ребята придут туда, и так, мне, пожалуйста, чашечку эспрессо. Если вы мобилизован смотрите эфир, попробуйте у вас, тех, кто отвечает за снабжение, заказать эспрессо из этой машины, за которой за серьезные деньги куплены. Я думаю, эспрессо, она может да, варить, ну, хотя бы да. должна справиться. Да, э, ну совершенно, совершенно какие-то непонятные траты, но зачем, зачем вам нормальные палатки в целом, поддерживаю всех артистов, которые за, не знаю, огромное количество лет эм, написали огромное количество антивоенных песен. И вот у них там э, то, что возвращайтесь домой, ребята, возвращайтесь домой. Так что вот такие истории, да, по-моему. Мы посмотрим. Ну и в целом понятно, да, направление, нет, нет направление трат. Направление Ладно. трат, да. потому что... Не готовы еще других фото, но это, тем не менее, да, то есть траты э, на людей. Денег не хватает на траты, но всякие такие э, интересные госзакупки, ну, пока денег хватает. Может быть, они хотели потратить больше, я не знаю. Я не аудитор Минобороны, может быть, может быть они хотели потратить больше. Может, какие-то закупки им зарубили, нас ускали. Ну, ребят, ну, в конце концов, ну, подумайте. Подумайте о, о детях. Там, знаешь, была история из о, замечательного романа «12 стульев», там, о детях думали. Такие ребята, которые занимались приютом для детей, и у них очень много денег уходило на детей, они в них постоянно думали. И Долгой я постоянно вспоминаю: да. Да, да, подумать надо всегда да. Да, о детях. Да. У нас, кстати, огромное количество вопросов с тобой. Так, а погоди, мы погод по у нас, а мы еще закроем. Не, погоди, а у нас видео задам? есть мобилизованным человеком, а -а -а. бывшим депутатом КПРФ из Клаванского района. Есть. Вот я бы хотел Давайте еще послушайте. показать это видео, а потом перейти к вопросу. Какие-то проблемы с видео. То есть человек, он... Тоже довольно интересная история, то есть ему 50 лет, у него, если не ошибаюсь, трое, по-моему, детей. детей. А, да, он его лишили депутатского статуса, единороссы, опять же, то есть показали, что там у какие-то нарушения, проголосовали большинством. И он пришел как репортер, то есть как журналист на сессию своего совета, это Колыванский район Сибирской области. И там его ждали какие-то люди без какой-то формы, так понимаю, они особо ничего не показали и увели его э, под предлогом мобилизации. Потом еще и на 5 суток его спецприемник. То есть какие-то странные совершенно истории. То есть политической разборки под э, лозунгом мобилизации это тоже не совсем то, что, наверное, хотели бы видеть люди. То, что «Веденная Россия». Не очень хочет, хочет ехать на войну. У нас там пара депутатов говорили о том, что туда едут, сколько я знаю, они пока еще оба в городе находятся. А вот их оппонентов как-то... Даже кстати, а, По-моему, они в мобилизованные не попали. То есть они не проходят никакую подготовку, не вспоминают, что это такое. Они, ну, конечно, слушай, а зачем дыши. сказать а одно, не как не бы, а мобилизоваться-то другое? то есть, Или может мобилизоваться долго? Общем, то есть, мобилизация ⁇ это процесс, который может не быть завершением. Мобилизация должна быть всегда. Так что он просто мобилизуется понемножку. ждем э, сводок с передовой от наших коллег, так называемых, э, депутатов. Посмотрим, конечно. Но нет, вообще, возможно, возможно там... они там окажутся. Нет, я возможно, нет, конечно. Буду тогда просто кажется, уверен, хотел... что если... слово и дело единой России расходится, если на какое-то время, то не навсегда. Опять же, я надеюсь, что там офицерское какое-то слово у них все-таки есть, и э, это офицеры, и в общем э, их, в этом плане их слово не пустой звук. Пошли к вопросам. Пошли к вопросам. Дмитрий Хорошилов спрашивает, площадь планируют закончить, ремонтировать или оставить полуготовой? А площадь про какую конкретно какую? площадь? Про какую конкретно площадь Маркса или труда э, еще, Алина? может быть. Калини, а да. у, нас, у нас много площадей, которые реконструируют, но могу сказать про площадь Маркса то есть, э, ну, точнее там можно Однажды? сказать про кусочки этой площади то есть часть относится к реконструкции проспекта Маркса и его э, мэр Локоть обещал закончить в октябре хотя первоначальный строк по контракту муниципального был конец сентября то есть, конец сентября уже прошел пока не готово сейчас середина октября, пока все еще не готово у нас сегодня в канале Коалиции были фотографии э, прохода мэра Локтева, кстати говоря, по как раз входу в районе площади Маркса, входу проспекта проспект Карла Маркса, известно, на площади Маркса. И там пока еще не готово. Там еще есть кусочки, которые по Ватутина, там реконструируют, в том числе, СГКшники, свои трубы. Тоже такая непонятная история, которая очень долго тянется. Но тоже должны все закончить в этом году. С площадью труда и связанная с ней площадь энергетиков, это история, которая в этом году совершенно точно не закончится. Я был на встрече со строительным моста, то есть группой компании ВИС, которая занимается той частью города, где у нас мост планируется. Они сказали, что хотят, там новый руководство, причем старое сменили за Задержку в сроках. Но руководство говорит, что мы хотим закончить до конца 2023 года. Я скажу, если вы так сделаете, ну, ребята, я, конечно, вам похлопаю, потому что закончить к следующего года полностью всю развязку, которая пока еще особо-то не начинали, там только самые базовые процессы идут. Это будет прям, наверное, да, трудовая доблесть, трудовой подвиг. Может быть, закончится к концу следующего года. Площадь Калинина, ну, там тоже история забавная. Давай, ты рассказывай. Смотрю заскучать. А, да, нет, нет. Я читаю вопросы, мне интересно. А, окей, похоже, калидная. Похоже, Калины, а, да, по по Калина, да там, там все очень весело и, и славно. И я, конечно, издалека, если честно, во-первых, я надеюсь, что я отсюда увижу... Вообще, я думаю, столу. да, и оттуда видно целую трудовой добротой. Будет, по крайней мере, когда он станет высоко и будет сиять, но на... как минимум будет видно зароды космической станции. Так что если хочешь, да, я ну, слушаю, что Новосибирцы пускают на Международную космическую станцию, ты можешь записаться на следующую поездку э, в Крюдрегоне или еще где-нибудь. Ты знаешь, я боюсь, я сейчас оттуда, немножко не, не в состоянии, что у меня а, ты... а, самолеты будут пускать. Согла... <свят> это, будет, это будет неправильно, ты хочешь с Тебе билет на двоих надо покупать. Ну, пока еще на одного, пока еще на одного. Это нечестно, видишь, ты хочешь сэкономить. Ну, знаешь я. В общем, Калинина а, там ага. а, в Стеллу должны закончить уже в ближайшее время, ее уже привезли и положили, пока она лежит на боку, но насчет благоустройства то самой то же площади… же вертикальная, как и горизонтальная пока. Да, с благоустройства самой площади там непонятно, что будет э, доведено до конца, не будет доведено до конца, то есть те первоначальные огромные планы, которые анонсировались, но пока непонятно, подзависли. Поэтому ну, пишите да, про какую площадь все, все должно стать… По-европейски стильно, модно, молодежно, но... В общем, в этом так, году, я это думаю, перевести... только стыла поставят. хоть что-то. Елена НСК спрашивает насчет Сипсельмаша. 11 октября на НГС вышла статья директора спортивной школы Сипсельмаш о необходимости крытого катка для круглогодичных тренировок по хоккею с мячом. Есть ли шанс у В плане, есть ли шанс... Что они когда-нибудь получат открытый каток для, для тренировок? Ну так-то шансы есть, конечно, всегда. Но, если честно, мы уже поговорили про экономику в Новосибирске. Ну а, да, ну, назовем ну, это шумистично, как но... тренд нисходящий. Шанс, да. ну, да, да шанс есть. Шлемаш не самое а, маленькое ну... предприятие спортивное, ну, то есть достаточно да, большой да, истории, да, да и спортивных побед, успехов, поэтому шанс, ну, пролоббировать свою вот эту историю у них, конечно, есть. Это не какая-то там небольшая хоккейная площадка. <laughs> поэтому, может быть, что-то они сделают. То есть это не мой округ, честно говоря, я напрямую там не общался на эту тему, не знаю, там есть какие-то деньги, которые уже прям готовы к выделению, а, но может такое вполне случиться. Я сильно <кх> не удивлюсь, это строительством. Пока еще не такого масштаба, как ЛДС, думаю, там сильно запороть сложно, если деньги найдут. Угу. Сколько людей уехали из Новосибирска после начала частичной мобилизации, спрашивали Екатерина Александрова. Но по областям, по Новосибирску, по городу, по-моему, никто такой статистики не вел. Но Нам известно, что в целом достаточно. в Казахстане около, по данным казахов, опять же, по-моему, 2 или три недели назад они не говорили, там около э, 200 тысяч пересекло границы, по-моему, если не ошибаюсь. Да. И многие жители, наверняка были из Новосибирской области, потому что Новосибирская область сама граничит с Казахстаном, но ну, или может там через Алтай ехать, тоже не очень далеко. Алексей Кижеватов, как вы относитесь к продлению трамвайного пути от площади Калинина на левый берег по пятому мосту? По пятому? По пятому это имеется по платному, по платному мосту не будет трамвайных. Подожди, ну нас четвертый, коммунальный, Димитровский, Бугринский э, и платный мост. А пятый это у нас какой? Ну возможно, mm -hmm. когда, будет, когда будет построен пятый мост. Не, ну можно считать еще Обгэс, Северный проезд, еще и ЖД мосты. Ну удобно, да, Ух, город мостов набирается. Вообще ну, я да, всегда да, топлю да, за Праге максимально кайнатяге. за да максимально топлю за за трамваи, и это будет очень клево. Ну да, трамвай остановит... не стоит в пробках. Трамвайное помню... сообщение между мостами... <гум> между Я помню, я, я был в Будапеште, там, короче, тоже много трамваев, и там э, э, река Дунай, она пошире, чем, допустим, в тоже, который достаточно известна, там река Волтава, Дунай пошире, и там как раз большое количество трамваев, и через этот Будапешт можно просто кататься, и по мостам они идут, и везде, и смотрятся, конечно, довольно... Клёво. то есть там мост, он не столько загружен а автомобилями, он больше именно пешеходный трамвай на один из мостов. И это смотрится ну, для Новосибирска так достаточно футуристично. Я за. А, будут ли за закупать в этом году Бионорд Как без этого? Я сегодня только новость видел, что Конечно. Да, будут. Конечно. А... Так, сейчас две секунды. А... Подскажите, планируется ли реконструкция моста перед Залисовским парком? Он построен в 50-х, вокруг идет активное строительство. Ну там вот эта дамба, которую вы, вероятно, имеете в виду. Такую. А, я не подскажу, это надо... А кто у нас там? Ростислав Антонов, да, депутат, по-моему, Нет, там, скорее всего, он, э, Люмин депутат. Может быть, Тартышный. Mm -hmm. Вы можете задать. А, Тыртышный, да, наверное. Тертышный. Почему он -то как раз граница кругов? То есть часть а... это округ Люмина, где зоопарк, и в ту сторону. Вот, это Люмин Да, дертышный, наверное. Можете написать ему, задать ему этот вопрос на сайте Горсовета в Ну, либо объемном. у него есть канал в Телеграм, насколько я знаю. Ну, в общем, любой да, вопрос да, можно кого-то можешь... задать. А если врачи, чтобы строить поликлиники? Там же типа зарплата 30 тысяч у специалиста, 20 у медсестры, государственная. Да, да, это не как стратегия. Ты построил здание, а потом нажимаешь, там кликнуть, хобана, все, вот они заработали. Хотя есть такие стратегии, которые, кстати говоря, именно более сложные. Там ты еще должен подготовить как раз специалистов. То есть да, у нас не хватает в том числе специалистов. Это проблема известная. То есть того, что построишь поликлинику, в ней врачи сами не заведут. В том числе финансовая работает. проблема, безусловно. Yeah, это что... все есть. Плюс врачей uh, сейчас, как говорят, врачи подлежат мобилизации, к слову, yeah, в yeah. женщинам. Uh, в этом плане, конечно. Не ясно, не ясно. Скорее там... всего, их не хватит. Uh -huh. Как привлекать будут туда врачей, в том числе uh, uh, врачей, в том числе низовых, скажем так, должностей. То есть это фельдшеры, это санитары, это тоже такой. Мед... Это не все врачи, это медицинский персонал. Врачи считаются именно те, которые немножко повыше. Uh, медицинский персонал. Uh, их тоже не будет хватать, то есть любое, даже там государственных средств существует, зайдите туда и там количество санитаров, там многие вещи придется вам делать самим, то есть я бывал например, в больницы, поверьте, санитаров не хватает, вопрос даже не во врачах, которые там какие-то редкие специальности, самых обычных санитаров не хватает, уже um, в действующих больницах, Какое количество средств собрано собра собра по вашему иску, Сейчас это около 950 тысяч. Ну, можно так округлить до миллиона. То есть с меня ГУМВД требует чуть больше трех миллионов, с меня из Тимура Ханова и ведется сбор средств Ольга Нечаевой. И пока там сейчас собрано около миллиона. Если у вас есть возможность или желание поучаствовать в этой такой большой историке для гражданского общества сибирска вот есть реквизиты, будем очень, конечно, признательны. То есть сейчас э, все это уже поступило в приставом Новосибирской области. Там есть такой VIP-отдел, отдел по особым делам, и я там был на прошлой, по-моему, неделе, имел беседу. <связать> То есть это такое уже… <связать> не как было, как было в госпошлине, который просто раз и обрубили все. Нет, здесь я вызываю, говорят, что будет оплачивать? Ну конечно, будем оплачивать, <связать> и <связать> Тимуру будет оплачивать, и... Сейчас у меня много слугов висит вот этот вот а, долг на 3 миллиона, когда я должен оплатить, там не указывается, но если я вдруг оплачу вне срок, там будет еще сверху а, снят, как там правильно называется, исполнительский сбор, по-моему, который еще а, дополнительно какое-то количество денег с меня заблокирует. Все это ждет в ближайшее время. Если вы хотите вспомнить эти замечательные зимние дни, вот реквизиты были на экране все кто были на площади, если скинуть по 100 рублей как бы, вот такая простая тема. Эй, с мира по, нитку, по нитке как бы, а ГВд рубашка будет. Слышал, они там часть реквизитов, часть экипировки тоже покупают сами, но не верю, что это в ГУ, это простые полицейские так, поэтому, может быть, кто-то там себе купит сапоги, а может быть, не купит. У меня вопрос вообще, дойдет ли до них эта сумма. Когда-то при Горбачеве планировали перенести ТЭЦ-2 и 3 к Толмачеву в виде ТЭЦ-6, хотели еще лет 10 назад, Горбачев был не 10 лет назад. Ну, сейчас таких планов совершенно нет. Точно, точно нет, Господи, их. Это очень большие вложение, Сейчас и ТС-2, и 3 реконструируют. То есть там строятся, там, что новые золотвала, если бы там бывать в тех краях, посмотреть, как это выглядит. У нас не на т 2 на т 3 вот на т 5 если не ошибаюсь, это, это Сибирские Мальдивы есть золото, на самом деле довольно прикольная штука, для, если вы не любите вот эти индустриальные развалины и все такое прочее, если вы хотите побродить по вот этой вот а, а, сибирскому унынию, особенно <laughs> какое-то такое осеннее или весеннее время года, вам там понравится, это прям монструозные штуки. То есть никто переносить их не будет, это огромные деньги. Но модернизировать их, модернизировать. По сравнению с теплосетями ТС находится в хорошем состоянии. И поэтому, как это говоря, структура СГК его руководят разные компании. То есть у нас на одну вешаются плохие активы, на другие хорошие, как в среде, удобно. Поэтому так, да. Супер а, НТСК... рядышком еще вопрос. Раз. Рядышком географический вопрос от Александра Человекова: что с работами на площади труда? Все вспоминаю табличку, на которой я обозначен окончание работы в 2021 году. Ну, я а уже отвечал, труда... да, в лучшем да. случае 23 год, конец 23 -го года. Э, говорят, что, может быть, запустят всю эту развязку. Насколько они будут успевать, надо будет понятно уже весной. Да, Если весной контур развязки перед нами не появится, магической, как а, где-нибудь а, в сказках про Ладина, где там за ночью вот, Джинбок построит дворец. Если здесь это не появится у нас хотя бы к маю, ну поверьте, к концу года не сделал. Там огромную развязку планируют строить, а ее большое количество времени надо потратить, чтобы она появилась. С другой стороны, там да, было ну, реально большое количество людей, на, людей работает. На, мосту, на мосте. На мосте на, мосту, на мосте. на мосту. На мосту. На мосту, это вот, когда ты стоишь а, вот, в плане работы на мосте. Когда закончить реконструкцию, продолжим про мост, реконструкция Октябрьского моста уже год пешком по нему не ходила. О, Но обещать в следующем году, насколько я помню. Тоже ну, хороший так. вопрос. А, а отличный тебе... вопрос. А, вообще... Как, ну да, Октябрьский же мост. Ну, что за вопрос, конечно. Да, а, да. Вообще все вопросы по поводу того, когда планируют заканчивать э, ремонт, они такие очень эфемерные ответы на эти вопросы. Можно а мы уже сказали почему. почему. Да. Проблемы со строительством да. крупных проструктурных объектов. Да, да. Не подскажете, почему стали активно поливать улицы? Есть ли запрет в нормативке поливать улицы при 0 градусов? Вообще, насколько я помню... Um, улицы перестают поливать, по крайней мере, в прошлом и в позапрошлом году uh, была проблема, потому что мне надо было, чтобы полили улицу, когда было 3 градуса. Uh, вот, но мне сказали, нет, машины эти законсервированы. Вот, и Поэтому у меня, кстати, вопрос. Uh, да, есть определенная граница, нижняя, нижний порог температуры, при которых uh, не должны поливать. Uh, но, скорее всего, вы видели машину, если при 0 градусов, которая как раз э, льет жидкий бионорт. Нет, у нас сейчас днем, по крайней мере, плюсовая температура, причем довольно высокая, то есть 10-15 градусов в Новосибирске, ночью может быть меньше нуля. И, кстати говоря, по нормативке, нужно поливать люди... два раза в день, к слову, даже mm -hmm. если не дождь. Вот, то есть если, если вы, например, при минусовой температуре видите, что кто-то что-то жидкое поливает, а почти наверняка это пионово. Ну, пока-пока нет, то есть только ночью сейчас пока минус. То есть реально сдержалась хорошая погода, и только на следующей неделе будет уже такая dear, осенняя погода, к которой мы привыкли, к которой мы ждем. Есть у нас еще вопросы? Uh, нет, не вижу, если честно, вроде бы, вроде бы ничего не пропустила. Поэтому, поэтому, поэтому. вроде вся на следующей неделе, да, в осеннюю такую мерзкую, мерзлячую прогоду, в следующий четверг мы ждем вас на программе «Прием 20.00». Да. А, без... Напоминаю еще раз про культурные события города Новосибирска и да. фестиваль «Хаос в Старом доме». А, заходите на сайт, Если спреты, у вас все стабильно и, и вы уверены что да. не подумайте о «Хаосе в Старом доме». Собственно говоря, отвлекаться надо, поэтому, поэтому, конечно, отвлекаться через искусство это прекрасно. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо за ваши вопросы, за лайки. Я надеюсь, вы все их поставили. А если нет, поставьте да, ну, на следующей неделе. Да, неделю. поставьте сейчас. И поставьте сейчас, во-первых, на следующей неделе подписывайтесь. И зайдите а, на прошлое, там поставьте тоже. Да, вообще везде. Мы любим лайки. Были любим лайки, мы любим вас. Так что до новых встреч. Пока.